Добрый день, уважаемые участники Formlabs Club! Через несколько минут мы узнаем имена трех победителей, которые получат свои призы от iGo3D. А именно, сертификатно сервисное обслуживание 3D принтер Formlabs, баночку для фотополимера Танк и стандартный фотополимер Formlabs. Все участники уже получили письма с уникальным идентификатором, и сейчас мы выберем наших победителей при помощи генератора случайных чисел. Начинаем новогодний розыгрыш. Сегодня у нас принимают участие 106 человек. Итак, первым победителем, который выиграет сертификат на сервисное обслуживание 3D-принтера Formlabs, становится участник под номером 56. Поздравляем вас, Заира, и ждем ваш принтер в нашем офисе. Переходим ко второму победителю, который начнет Новый год с новой ванночки для фотополимера ResinTank. И это будет номер 74. Горигин, поздравляем и желаем вам удачной 3D-печати. Что же, осталось разыграть стандартный фотополимер Formlabs. Gray, clear, white или black? Какой же картридж выберет участник под номером 11? Вячеслав, поздравляем вас! Мы поздравляем всех победителей. И уже начинаем готовить ваши новогодние призы к отправке. В скором времени менеджер нашей компании свяжется с вами. Также хотим поблагодарить всех участников Forum Apps Club и поздравить всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. От всей команды iGo3D желаем счастья, успехов, а самое главное крепкого здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что были с нами. Ваша команда iGo3D.